Трейлер Начнется сейчас Мы на протяжении столетий скрывались на Земле Но тьма снова нас нашла Прайм Речь идет о судьбе всего живого Юникрон Приближается. Да тормози ты! Ближе, не подходи. А я думал мы кореша. Ты привел сюда человека. Я никто, я ничего не видел, я и прямо сейчас ничего не вижу. В июне. Это не наша война. Оптимус, мы должны доверять друг другу, чтобы защитить наш общий дом. Насколько он большой? Э -э он ест планеты, так что немного больше планеты. Планеты. В конце все, что вам было дорого, будет поглощено. Может быть, есть другой способ спасти наш дом. Вы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Пусть приходит. Трансформеры. Восхождение звероботов. Эй, но возьми руль. Да, детка.